Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео мы поговорим о проекте Twins Мы ранее рассматривали уже данный проект А сейчас мы рассмотрим Именно обновление, Новости по проекту Чего проект смог добиться за определенный промежуток Времени и что нас ждет еще впереди Самое интересное то что мне больше всего нравится Это то что проект попал уже на платформу The Core. Как вы знаете на данной платформе можно запускать Мастерноды, то есть не приходится самому Мучиться Просто завели монеты, у вас здесь полностью показывает график, и дневной доход, там, на неделю, на месяц и доход на год. И самое что еще интересное, данный проект принял эту монету в качестве оплаты. То есть вы можете за монетку Twins оплатить хостинг там, на месяц, на два, на три. В принципе с помощью данной монеты на данном сервисе можно оплатить уже любую услугу. И здесь очень легко это все настраивается. То есть просто завели монеты, запустили. Как видите, да, можно купить себе там, допустим, на месяц. оплатить монеткой Твинс там немного стоит. Также можно купить на 3 месяца. И определенные будут идти потом скидки. Как видите, да, примерно доход у нас в день выходит 111 долларов. Конечно, стоимость мастерноды... Немаленькая, у нас она стоит 1,3 биткоина, но тем не менее здесь рой стабильный и высокий. Я считаю высокий рой это примерно 700-800 процентов, так как примерно за 50 дней ваша мастернода окупится и вы будете в хорошем плюсе. Ладно, идем это дальше. Попадаем мы на мастернод онлайн, как видите сколько уже активных мастернод в сети, очень большое количество. И мне нравится еще на сервисе мастернод онлайн здесь у нас оборот в сутки идет почти на 45 тысяч долларов как по мне это очень хороший оборот это 11 с половиной биткоинов то есть люди интересуются данным это интересуются данным проектом и как видите да цена идет только вверх как обычно все проекты скамятся и уходят вниз но этот же проект наоборот он развивался долго но тем не менее у них сейчас все работает отлично Попадаем мы на биржу битсейн. Если посмотреть по графикам, то именно ордеров на покупку здесь у нас более чем на 5 миллионов монет, то есть на 5 мастернот. Если одна мастернота стоит у нас на данный момент 5 пятерку зелени, 5 с копейками, это сейчас только ордеров на покупку на 25 тысяч долларов. Ну, соответственно, монеты покупаются, продаются, идет определенный оборот. Так что рынок, в принципе, живой. И что самое сладкое, что мы ждем, это у нас монетка будет на платформе P2P, B2B. В ближайшее время она скоро должна уже появиться. И будет, думаю, торги еще активнее и, наверное, преодолеет, скажем так, порог больше 100 тысяч долларов. Как вы видите, да, монета уже есть, но скоро она будет активирована. То есть придется немного еще подождать и можно даже сейчас, если не купить Мастернуду, а просто купить на холп монет. Потом на этом, в принципе, неплохо так заработать. Потому что и курс монеты, соответственно, также вырастет. В общем, ребята, возможно, если у меня там все получится, я проведу для вас конкурс. Разыграем где-то 1025 монет. У нас будет 5 призовых мест. Ну, посмотрим. Я думаю, конкурс мы проведем в ближайшее время. Ладно, напишите в комментариях, что вы еще думаете по данному проекту. Поддержите видео лайком, подписочкой на канал. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.